Тебя раскрыли. Твой друг как будто бы сильно расстроился. Черт, он знает где. И может отследить нас по моему датчику. Нам надо торопиться. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, И мы продолжаем с вами проходить первый парк рай. Итак, мы нашли, значит, нашу блудливую подругу Вэлл. Вот, э, связались с Дойлом, он нас э, сказал, то, что там что-то там закончим, короче И он нас заберет э, куда-то там, вот, оказалось вот здесь Вот, оказались вот здесь, и, не знаю, встали, какой-нибудь видеоролик, что он там забирает нас куда-то, перевозит А то были сначала в главном архиве, там, или где, в лабораториях И на, я опять один, короче, в лодке плыву, дрифтую Вот, э, Итак, ладно, что у нас там по заданию? Высадились на первом острове. Окей, первый остров, это вот вдалеке, я вижу, да? Я перезарядился, все отлично. Так, ну-ка, здесь у нас ноль. Тут у нас не перезаряжено. Мы так знатно потратились, по-моему, а в конце предыдущей серии. То, что было чисто такая ёбка. Так, а, бинокль. Я и забыл уже про бинокль, что у меня есть бинокль. Окей. А, не понимаю. Два здесь не понимают. Ничего не понимают. Танк а, разрушенный. Окей. Ага, ага, ага, ага. А, три здесь и два здесь. Окей, снайперов я не вижу. Да, никого нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, кругом, кругом, кругом засада углом мать его засада окей можно было бы сохраниться сохраниться нельзя так ладно я сейчас значит высаживаюсь вот здесь где-нибудь меня Чтобы в принципе Уничтожить Все передатчики в этой зоне Узнаешь их по высоким антеннам Если я правильно помню, они проводили взрывные работы На ближайшем к нам острове Если повезет, ты найдешь там взрывчатку Опять взрывать Опять все взрывать Так, найти три взрывпакета, находящиеся на первом острове Окей В принципе, это вот здесь недалеко Но мне мешают Здесь вот чуваки, короче Надо как-то с ними разобраться, я думаю Бляха, я думал, здесь проход. Ладно. Так. Нет, никто. Нет, никто. Ща мы их. О! Во. Во. Минус один. Минус второй. Окей. Вроде тихо, спокойно. Ну, возможно, что здесь вот еще есть жалкие людишки. Окей. Я думаю, что это не все. Слышу топот. Вот топот. яха Как четко у меня сработала реакция. а я же могу выглядывать точно Эх, нет никто где-то здесь шалохался где-то здесь палатки по-любому есть кто-то а -а -а -а -а -а. стоить стоить так услышали Двое где-то услышали. Они, короче, там за холмом. Они сейчас прибегут, да? Так, пока они не прибежали. В принципе, я думаю... Здесь все, да? Наверное. Ага. Пирушки. Живой. Говнюк. Что-то там приседаешь все отлично это один из тех которые меня услышали один смотри бежит. не он стоит на месте ладно давай-ка попробуем здесь пошпанать это музыка шеволится кто-то окей Патроны, патроны, патроны. Патроны нужны всегда. Собираем их. Мне еще бы броньку. Я думаю, по-любому бронька есть в палатке. Я так думаю. Там еще лодочка. Смотри, смотри, тоже настороже, тоже настороже, мне бы снайперку, вот, было бы шикарно, почему на карте они не отметились, или они отметились просто, просто это, слишком далеко, так, а, птичка есть, но птичку мне нафиг не нужна, мне нужна, где-то здесь, вон там за камнями, наверное. Так, ладно, три бы есть. Окей. Okay, я нашел. Здесь, Иди по компасу, Джек. Иди по компасу, Джек. Иди по компасу, Джек. А, Так, если здесь какая-то дорога. Откуда? Где там они были? Мост, мост. Там был мост в Вот-а, опа. Так, хорошо. Леха. Ай! Далеко, блин, далеко. Все, снял. Мишняк, бляха, хотел сохраниться. Окей, а -а -а, так. Вон они все. Один там лунной походкой гуляет. Здесь по-любому. уй -ля, ля Так, антенна, вот эта антенна, да, я так полагаю? Мне надо отру отрубить. Охренеть, охренеть их там. Лодку смысла нет брать Ну, если Только с пулеметом какой-нибудь Ну, бляха, туда плыть я не хочу Я сейчас попробую так Бляха, а мне все равно переплывать надо Поэтому я думаю Да я думаю так, наверное, проплыву сейчас потихонечку и со стороны короче обойду их и загашу сейчас вот так вот вдоль берега сейчас пойду они все равно на выстрелы на прибегут и я их короче зашманаю все зашмаляю те которые вот эти на на этом острове я думаю они не поплывут же за мной ну если только может быть на катере Резиновую лодку надо было взять. Чуть то я тупанул. Я подумал об этом, подумал. Но тупанул. Но тупанул. Так, что? А мне надо уничтожить первую башню. Три башни, да? Три взрывчатки, три башни. Окей. Я понял. Я понял. Блехал в сохранку Б может будет потому что плыть по новой это будет жестко конечно так а можно как-то не знаю вот наверное забраться сразу здесь вот Меня кто-то видит уже и друг ты видел где ваша эй друг ты видел ладно здесь четверо погнали Так, двое осталось. Они меня... Они меня не понимают, где я. Отлично. Этих снято. Так, а теперь с базы бегут. Там их много. Там их много. Там еще по любасу вышка есть, наверное, какая-нибудь. Готов. Готов. А, нет, не готов. Ты падла. Ах ты какой говнюк! Не готов. Там кто-то шмалял уже. о, -о, -о смотри, кто-то шмаляет. Видать. Еха. Да снимись ты уже! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, -ай -ай -ай -ай -ай -ай -ай -ай, быстрей! Готов. Так, и тут готов, да? Того я тоже зашмальнул А нет Или их там двое было Годи. Не работает у меня прицел Ладно А что будет если... Ой, слишком ярко Ладно, я перезаряжусь пока Ага, пробежал сюда Ага, вот здесь Но ну, это вот, которые, наверное, двое на карте у меня отмечены Так, он стоит Ага, ага, ага, вот он Ага Они оба, короче, не это Не спрятаны. Ай Мне выходить-то стрёмно Ну давай, попробуем Я надеюсь, никакие корабли здесь Никакие катера не приедут Так-так-так-так, где то бежит. С какой стороны? Где? Где-то вот здесь, наверное, сейчас. Нет, вот здесь. Вот он. <звык> это топ. Вышек-то нет. Вообще, как снайпер, как пульнет, как пульнет. это где-то в здании, получается. А, не, вон он. За деревом. Ой-ой-ой-ой, стоят, смотри, смотри, стоят. Гевнюки. Так, а один у меня вон забоговался, короче. За деревом. Я вот сейчас. Бляха, мне не попасть, потому что он за деревом. Ну, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! <сос> да, я, я, нет, нет! <сос> <сос> О, это было сейчас жестко. Окей, <сос> я нашел. Бляха! Вот это дичь! Вот это дичь! Я думал, я всех там убил. Погоди, катер я у него убил сейчас еще. Тут еще катер, наверное, плавает, да? ну Кась, Да, точно. Пулеметчика главное. Еще один. Вы что, издеваетесь? Откуда еще один-то взялся? Да хорош Что там за тайкийский дрифт устроил? Все, котеров больше нет так я хочу сейчас отмечу сейчас опять там гараж тут целая куча народов ой, ой ой ой ой там ладно к примеру да вот так вот я отметил а еще вон допустим Где там это? Лодка. Поплыву я, наверное, и на лодке. Погоди, а, а если мне проходить не через то место, а вот здесь вот попробовать? Тут есть дорога, интересная Так, чел на лодке. Он еще и, смотри, за пушкой сидел. Охренеть. А этих я а, двоих, да, замочил, окей. Так, этих я отсюда не убью. Их и еле видно. Так, двое, трое, четверо. Четверо. Гади, если попробовать с такой лодки... Леха, смотри, там плавает еще. Сюда не приплывет, интересно. Так, я сейчас попробую, короче... делать вот так сейчас я развернусь что там труп упал И попробую загасить их где хоть одна тварь гасим косим косим косим как траву как траву их коси. куда ты побежал. Так, ладно, этих я всех загасил Теперь мы... Давай. Здесь можно, кстати, в да да да тика тика тика здесь можно да погоди-ка меня кто-то видит Ой, ой! почему их так много просто дичь просто 16 okay. минут уже не можем пройти это, это место давай попробуем будем пробовать все короче варианты попробуем с этого, с этой стороны обойти тут где-то чувак короче Где-то, наверное, тоже, наверное, забаговался опять. Танк. Бляха, где? Где? Твою мать, где? Ну, ёпте, где ты? Его убил? Смотри, танк. Почему он не целый? Почему? <смех> Почему он не целый? Я бы, бляха, я, я, я бы, я бы на нем, короче, сейчас как дал, сейчас как дал бы здесь им всем просраться. Стой! Стой. Да я. я тебя Но, а -а -а. готов. Иди здесь еще где-то гуляют. Надо за камешки спрятаться, наверное, да? Так, покажитесь. Гранатку не хотите? Эй! Эй! <смешно> Стой! Так, готов. Перезрядись. Где-то вот прям, прям притык стоит. Гранатку не хочешь? А, а у меня все. Ah, ⁇ пти, мать, ну и где ты? Я тебя вижу. А я тебя нет. Ай-ай. Ah, <свеч> нет, только-только-только не убивай. Пожалуйста. <свеч> <свеч> Готов. Ай-нет. Вот все, да? вроде все домики идут всякие. тут всякие по-любому сейчас народ нет никого там катера ездят так погоди я домик проверю по полюбасу там наверное есть мне нужна аптечка и бронька аптечка в принципе лежит там в палатке если что можно как-то вернуться на броня Хорошо, аптечка, шикардос Шикардос Попробуем здесь пройти, да? Вроде как движемся Сохраночки бы еще давали, было бы вообще шикарно Так, а здесь мы выходим, смотри, прямо... Прямо-прямо. хочу прямо. никого не вижу. Прямо-прямо. Даже прямо. много должно быть. Так, так, так. Ага, смотри. О! Пулеметчик сидит. Мне надо вон туда. Допустим. Как бы это про провернуть? Как бы это провернуть? Ухеп-то! Ты смотри! Сколько их там расплавалось-то? Охренеть. Быстрее, быстрее! Да ем, нет, на! Как лечь? лучше вот что у меня есть. Ай, не поможет. Как лечь-то? А вот. э, стоять! Погоди, они походу подплыли. Нет. <Стро> Ухера <пузы> <О>, улетел. <свят> так, ладно, минус одна лодка. Минус одна лодка. Я думаю, с другой стороны-то они не объедут, нет? Далеко, далеко слишком. Я сейчас все патроны так потрачу, короче. Мне бы, знаешь... Мне бы... Как-то чтобы они, короче, приблизились немножко. Ляг. Кто там? <риклит> Готов. Готов. Так. Лодки, а... лодки, лодки, лодки. Так, ладно. Отлично. Хера не улетают просто. <с> И еще одна лодка. Ну, Куда-то она так далеко уплыла, короче. Так, ладно, я пока займусь сейчас этим. У меня патронов на всех не хватит. Но я попробую все Готов. Чего куда-то в кусты-то убегает? Так, погоди, погоди, погоди, плывет, плывет, плывет. Бляха, только трачу на него. Вот он специально, короче, наверное, делает, чтобы я тратил, короче, патроны на него. Никого. Надеюсь, ты прав. Стоят. А эти-то куда убежали? тревогу не подняли странные странные люди ко мне поплывешь или нет отлично Фу. это конечно жестко конечно все жестко так, тут эти упыри убежали. Тут трое. По крайней мере, я, которых я вижу. Опа! Смотри, смотри, смотри, бежит. Я тебя видел только что. Ну-ка, высунись. Все, забаговался там в дереве опять. Так, я попробую, короче, на лодку. Надо подплыть поближе, наверное. Леха. Ай, ай, кто, кто, кто, кто, кто, кто, кто, да откуда, ну? попугаев испугался так у меня у меня у меня патронов кончаются кончаются патроны кто там кто там пулял кто-то пулял Готов? Отлично. Кира кровище готов. Ага, он, смотри, смотри, стоит, стоит. Готов. Смотри, смотри, смотри, бежит, бежит. Готов. Фу! Я надеюсь, э -э я всех отметил. Мне в любом случае надо, короче, на этот базу сейчас подняться, зайти туда. Чтобы аптечки хотя бы взять какие-то. Аккуратно только. Он меня пока... Он меня не слышит, не видит вроде как. Датчики-то пока не работают. Где-то здесь. Сейчас мы как-нибудь... Сейчас мы как-нибудь к нему... Ну-ка, ты где? Так, он где-то... Вон он. Готов. А, готов! Фу, надеюсь, короче, все. Здесь я закончил с ними. Мне бы сейчас сохранку... Конечно жестко. Вот они понатыркали, короче, этих врагов здесь. Взять этого а, нет! Откуда? Стой, где, где, где, где, где? Сзади? Ты ничего там не видишь? Я не пойму, просто откуда? Блеха этого мне не хватало. Откуда он здесь? Как ты ну где-то? Откуда ты стреляешь? В доме, ё-моё! В доме был вот здесь. Ай, еще один! Да в смысле? Откуда их столько? Ну, откуда?